Сегодня расскажем про те турецкие сладости, которые стоит привезти домой на подарки. Или чтобы вспоминать отпускные денечки, проведенные в солнечной Турции. Ты на канале Труки Space. Я Олеся. Я Владимир. Погнали. Похрусти. Шакир паре. Это моя любовь. Я могу есть этот десерт, не останавливаясь. И мне всегда его мало. Представляет собой невероятно вкусное миндальное печенье, которое украшают цельными ядрами миндального ореха и щедро сдавливают жидким щербетом или медом. Снаружи такое печенье совершенно сухое, с гладкой поверхностью, а внутри влажное. Вкус не сильно сладкий, с ярко ощущаемым миндальным привкусом. И особый кайф создает именно вот эта консистенция. Сверху хрустящая, а внутри влажная. А ты разломи его, покажи. Сейчас покажем, как оно внутри выглядит. Вот такое. Mm -hmm. Офигенно mm -hmm. вкусно. Ну, вчера три таких умерли. Слышно, как хрустит? Рецептов приготовления печенья много, поэтому шакир в разных торговых точках отличается вкусовыми качествами, а также размерами. Продается в кондитерских и пекарнях. Цена зависит от кондитерской-кондитерской и размера печенья. Как правило, продается два больших печенья, завернутые в пищевую пленку. Вот такого размера, как мы показали, это вот большое считается. Мы берем за 22 лиры такие, две штуки. Также в пакетиках маленьких размеров, также за 22 лиры. Там их уже много. Обязательно купи это печенье, дома по вечерам тысячу раз тебя отблагодаришь. Джезарье — Это турецкая пастила, приготовленная на основе фруктового пюре, Делают его густым, потом раскатывают тонким пластом и щедро присыпают ореховой маслой. После этого сушат на солнце, формируют рулетики, которые нарезают на пластины и наслаивают друг на друга. Часто сверху каждый рулетик посыпают кокосовой стружкой. Бывает вариант, когда в пюре добавляют сахар, чтобы постелу сделать слаще, но чаще всего его вкус остается натуральным. Классическая пастила джезерье, нежная на вкус, сладковатая, готовится из разных орехов, сока граната или моркови и кокосовой стружкой сверху. Джезерье чаще всего продается в упаковках в супермаркетах, выглядит как батончики в прозрачной упаковке и в магазине сладостей Коска. Цена составляет около 30 лир. На вкус такая пастила не сильно сладкая, жуется как мягкая пастила и может прилипать к зубам. Фисташковые сладости. Нам трудно назвать это десертом, это скорее мягкая конфета, которая готовится из особого вида фисташек, деревья которых прорестают в Газинтеп, это город Турции, а также в Сирии и Иране. Такие конфеты готовят из измельченных фисташек до состояния муки или чуть крупнее – сахара, масла и воды. Выглядят они, как правило, вытянутые тонкие колбаски темно-зеленого цвета. Они мягкой консистенции, но вкус весьма специфичный. Перед покупкой сходи на египетский базар и попробуй, может и не понравится. Такая конфета либо совсем не нравится, либо в нее влюбляются с первого же укуса. Другого не дано. Цена, например, в магазине сладостей Коска 15 лир за одну конфетку, Но она достаточно тоненькая, на несколько укусов буквально. Пишманье – популярный турецкий десерт, который обычно приезжающие скупают на гостинице себе на родину, так как это сухой продукт, легко фасуется в пабличной упаковке и хорошо хранится. Внешне чем-то напоминает сахарную вату, только более плотные структуры – по консистенции во рту что-то воздушное, которое медленно тает на языке. Для приготовления пешманье длительно варят сахарный сироп, постепенно добавляя в него обжаренную пшеничную муку. Некоторые производители для вкусового разнообразия добавляют в блюдо ваниль, измельченные фисташки или кунжутное семя. Пишманье активно идет на экспорт за границу, поэтому приобрести его можно как на рынках, так и в обычных магазинах. Цена от 30 лир за упаковку. Это очень вкусная штука. и Я, как сладкоешка, просто обожаю шманье. Это хвилка ее. И... Упаковку за вечер могу съесть. Кадаиф особым способом приготовленное десертное тесто, которое нужно очень хорошо вымешивать с приложением физической силы. Поэтому чаще всего его приготовлением занимаются именно мужчины. Тесто замешивается в огромном чане, а потом делаются тонюсенькие нитки. Такое тесто является оберткой для разнообразных начинок. Начинки могут быть какие угодно, была бы фантазия. Часто используют грецкие орехи и мед, мелко порубленный миндаль и густой чербет, и другие орехи. Видошка шушка. Вообще, как из ведра. После того, как в такие... Нити завернуть начинку все это помечает в духовке. Тесто получается хрустящее, как правило, ссылочно сладкое, из-за добавления меда или щербета. Еще такое тесто продается уже в виде нити в фабричной упаковке в разных продуктовых магазинах, чтобы хозяйки дома смогли уже что-то свое смастерить. В магазине сладости коска запечатаны готовые десерты, которые довол довольно долго лежат. Отведать такой десерт можно в любой кондитерской, где есть баклава. Цена очень сильно разнится в зависимости от рецепта и места покупки. Но чем дешевле десерт, тем он менее вкусный. Умеет в виду. Нуга или в Турции кёска лва. Нуга в Турции делится на два вида. Нуга или Turkish Delight, еще называется турецким медом, напоминает лукум, но только более мягкий и тягучий. Пластичный лист нуги заворачивают орех. Бывает она белого и шоколадного цвета. Сверху брусочки посыпают кокосовой стружкой, достаточно сладкие, но не придорные. И второй вид э, хельва, э, или кёс -хелва, также тягучая в форме брусочков. Нередко в связи с названием путают с холвой, но ничего общего с халвой она не имеет. Э, внешний вид э, тоже в виде бруска разных цветов, кремовые, шоколадные и разные цветные из-за добавления разных фруктов. В Кёс Хелве очень много орехов, обычно фисташек. На вкус она сладкая, но не приторная. Нередко обсыпана кокосовой стружкой. Нугу в упаковках или на развес можно приобрести на базарах, рынках и в магазинах. Как в супермаркетах, так и в специализированных магазинах сладостей. Цена у нее очень разная в зависимости от производителя и места продажи. Халва. Халва в Турции по вкусу и консистенции сильно отличается от общей европейской. Бывает кунжутная, манная, которая самая редкая из всех. Принято считать, что манную халву готовят в качестве поминального блюда, поэтому, чтобы ее купить, нужно сильно постараться, так как чаще всего ее готовят дома. А вот кунжутная сильно распространена. Бывает с разными многочисленными ингредиентами, фисташками, фундуком, шоколадом, карамелью и еще куча с чем, а может быть вообще без каких-либо дополнительных ингредиентов. Разновидностей халвы в Турции великое множество. Чтобы найти ту, которая именно тебе будет по вкусу, Придется просто пробовать. Продают ее абсолютно везде. От специализированных магазинов сладостей, например, Коска, который считается топовым магазином с фабричными сладостями во всей Турции, которые диктуют цены остальным конкурентам, так и в обычных супермаркетах. Размеры халвы тоже разные. В обычных шелестяшках халву лучше не брать. Она невкусная, там много ароматизаторов, поэтому она и самая дешевая. Лучше брать в пластиковых упаковках, где добавлены настоящие орехи. Цена разная, от 50 лир за 400 грамм выше. Рахат лукум. Этот десерт знаком многим потребителям сладкого. Каждый турист, приезжающий в Турцию, обязательно увозит с собой несколько упаковочек на подарки. Рахат лукум активно отправляется на экспорт, как и пишманье. Готовится лукум из сахара с добавлением крахмала. Основа подвергается длительному кипячению до густообразного состояния. Если нажать на кубик Рахат-Лукума пальцем, а затем отпустить, то он очень быстро примет изначальную форму. Разновидностей Рахат-Лукума масса. По форме он бывает кубический, фигурный в виде разных геометрических фигур, рулетообразный, пластовой такой поставляется в заведение в общепите, в которых его делят уже потом на порции, детский в виде фигурок животных, мультипликационных героев, сказочных персонажей различных, Арабский, в виде массивного параллелепипеда. Многослойный, состоит из нескольких тонких пластинок, наслоенных друг на друга. Также он делится еще по наполнению. По наполнению он бывает ореховый, фруктовый, инжирный, медовый, розовый. В состав десерта входят прямо лепестки роз. Обычный, без всяких там добавок. И вкусовые качества у рахат лукума также очень разные, в зависимости от того, где его покупать. Если покупать в обычном супермаркете, то он будет там сухой и приторный, но зато достаточно дешевый. А вот на рынке вкус будет то, что надо. Рахат лукум не должен быть сильно сладким и сухим. По консистенции правильный лукум очень нежный и буквально тающий на языке. Лучше покупать рахат лукум в специализированных магазинах на развес. Хороший магазин с развесным Рахадлукумом, помимо рынков, это опять же таки коска, не раз уже сами проверяли. Только не бери Рахат-Лукум на Гранд-Базаре или Египетском базаре. Там можешь попробовать и отметить, какой понравился, а потом пойти в специализированный магазин и купить там понравившийся вкус. Так как в магазине пробу съеднять тебе не дадут, а на рынке, пожалуйста, ешь до отвала, ну и цена там. Угу. На эту тему у нас все. В следующем видео узнаешь, где стоит покупать сладости, а где лучше этого не делать. Подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. Ставь палец вверх, если видео тебе понравилось. Свои вопросы и замечания оставляй в комментариях. И если хочешь задать вопрос анонимно, под видео есть почта, на которую можешь, можешь присылать свой вопрос. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Пока! До свидания!